Привет, друзья! Вы смотрите видеоблог о том, как снимать и монтировать крутые видеоролики. Меня зовут Николай. Поехали! В этом выпуске подготовка к видеосъемке. О чем нужно подумать заранее и помнить всегда? Сколько брать аккумуляторов? Сколько нужно карт памяти? Нужен ли на камерный свет? Какой брать звук? Зачем нужна стабилизация? Никак не сойти с ума на первой съемке? Поехали! Первое видео, в котором я в общих чертах записал о начале работы видеографом, я записал, в общем-то, спонтанно. Я очень рад, что оно вам ну, зашло. Ну, кому-то зашло, кому-то и нет. переходы свои видел. Да, уж с переходами явно был борщ. Ну, я очень надеюсь, что вы меня за это простили. Прошел год. Мое первое видео набрало почти 10 тысяч просмотров. Моя чувствительная натура, наконец, оправилась от всех гневных комментариев. И сегодня, как вы и просили, я готов рассказать вам об основах видеосъемки. Итак, готовим камеру для съемок. Для начала подойдет практически любая камера с возможностью записи видео и ручными настройками ISO, выдержки и диафрагмы. Если у вас еще нет своей камеры, то вы легко можете использовать для этого мобильный телефон. Кстати, перебивки, на которых я снимаю свою основную камеру, вот эту, она будет немного позже. И Я снял на iPhone SE. Оцените качество картинки. И да, если вам интересно, какие приложения для видео лучше всего использовать, напишите об этом в комментариях. Собираясь на съемку, всегда думайте о конечном результате. Какой ритм будет у конечного видео? Какая там будет музыка? Быстрые там будут движения или плавные? Надо ли записывать звук? Нужна ли стабилизация? Какой свет есть сейчас на месте съемок и какой должен у вас получиться на видео? Опираясь на эту информацию, вы всегда будете знать состав видеооборудования, необходимого вам для съемок. На всякий случай обязательно купите дополнительные аккумуляторы для вашей камеры. Например, мой Canon 6D на двух батарейках выдает 2-2,5 часа, непрерывной видеозаписи. А зеркалки же только по 30 минут снимает. Ну почти непрерывной. Но такая съемка в основном применяется на репортажной съемки, свадьбы или концерта. И чаще всего мне хватает даже одной батарейки, потому что я выстраиваю и готовлю кадры заранее, что позволяет мне экономить расход аккумуляторов и снимать более прицельно, качественно и конкретно то, что нужно. Полезный совет. Собирайте аккумуляторы за день до съемки. Так вы, по крайней мере, не забудете их позарядить. Выбор объема и скорости карт памяти опять-таки зависит от того конечного результата, который вы хотите получить. Если вы ведете репортажную съемку, свадьбу или концерт, то обзаведитесь большими объемами карт памяти. Например, 2 по 32 для вас на первое время будет достаточно. Я, например, снимаю в основном рекламу. Одной карточки на 32 гигабайта мне с головой хватает на все. А вторую на 16 я беру просто как резервную. Потому что в среднем у меня уходит от 10 до 15 гигабайт на один съемочный день. Если вам интересно, как может уходить так мало памяти над целый рекламный ролик, напишите об этом в комментариях, я увижу это и сниму на это отдельное видео. Полезный совет! После каждой съемки обязательно скидывайте всю информацию сразу на компьютер и делайте резервную копию, либо на внешний жесткий диск, либо в облако. Когда-то Mail.ru давала 1 терабайт памяти бесплатно. Я успел! Да, было время. А после того, как скинули всю информацию, карточки очистите, чтобы они сразу были готовы для следующей съемки. Свой первый свет, который я периодически использую до сих пор, я взял для съемок музыкального фестиваля World of Drum and Bass. Мои друзья очень хотели попасть на концерт, а я очень любил снимать видеоролики. Я написал ВКонтакте организатору, и мы совершенно бесплатно с друзьями попали на, на концерт в качестве прессы. Что дало нам возможность практически неограниченного передвижения как на сцене, так за кулисами, так и в зале. Ох, это было весело! В то время я вдохновлялся работами Джона Зомби. И заметил, что на подобных локациях, в отличие от Калифорнии, в России все очень хреново. И без дополнительного освещения, ну, просто не обойтись. Тогда выбор на камерного света был спонтанным. И единственным критерием его выбора было ну, подешевле. Поэтому я взял китайский ноу И к счастью, все получилось шикарно. Мой ролик был в топе видеообзоров с той вечеринки, обогнав даже геометрию вам же сейчас я рекомендую не торопиться с покупкой а потестировать разные модели в аренде а то и вообще попрактиковаться без света используя естественное освещение свет собственно говоря это и есть та самая картинка которую вы фиксируете на камеру это основа всего и конкретный выбор света как вы уже догадались зависит от места проведения съемок поэтому подготовьтесь к этому заранее если вы снимаете в студии уточните есть ли там источники постоянного света и какие расскажите о работе студия своей задачи и они подберут вам необходимую комбинацию светового оборудования для конкретного зала если вы снимаете в незнакомом помещении уточните заранее что там по свету какого цвета стены какого цвета потолки есть ли там окна и в целом насколько там темно или светло помните что кропнутые камеры дико шумят при плохом освещении поэтому подумайте об этом заранее если же вы снимаете на улице то сделайте солнце вашим лучшим другом в этом вам помогут специальные мобильные приложения sun locator или sunsweer они позволит вам определить положение солнца на небосводе. Если для конечного видео вам нужен звук, то также продумайте его заранее Сейчас, например, вы слышите звук с петличного микрофона Где-то здесь сейчас появится его название Петличные микрофоны отлично подходят для записи интервью и стендапов Стендапы — это говорящая голова Для репортажной съемки я обычно использую накамерный микрофон В моем случае это Rode VideoMic VideoMic VideoMic, VideoMic, VideoMic. На него я записывал на улице и в самом начале этого видео Качество можете оценить сами Ну, говорят, хороший, потому и взял Да нет, и правда но. Одно время я работал со стрингером, для тех, кто не знает, это пара из двух человек, видеооператор и корреспондент Так вот, интервью у героев мы брали именно на него, и ничего, нормально заходило Общественное телевидение России было довольно, вполне годно А если вам нужен действительно качественный звук, то же вам придется раскошелиться на внешний профессиональный звуковой рекордер Типа Zoom H4 Стартовый набор стабилизации видео для начинающего видеографа обычно входит ее отсутствие. И я настоятельно рекомендую вам тренироваться снимать с рук. Свободу, которую дают вам ваши руки, не заменит ни одна система стабилизации. И единственное, чего вы можете печалиться в начале своего пути, это съемка долгих статичных кадров, вроде интервью или тех же стендапов. Потому что вам долго придется держать камеру в одном положении. Руки, конечно же, устают от этого. Для этого я рекомендую вам использовать штатив обязательно с видеоголовой. Она позволит вам осуществлять плавные движения камеры по всем трем осям пространства. А после практики со свободными руками и штатив вы будете готовы к новым экспериментам стедикамы, риги, рельсы, слайдеры все это будет в вашем распоряжении наберитесь терпения и действуйте прямо сейчас с тем, что у вас есть пока у вас мало опыта всегда собирайтесь на съемки заранее и в тишине будет лучше, если вы напишите короткий список из того, что нужно взять сложите все ваше оборудование в одно место и еще раз пройдетесь по списку чем вы приедете на съемку с незаряженной батареей и без карт памяти па -пам! Когда вы знаете, что с вашей техникой все в порядке, начинается творчество. Но жизнь, она на то и жизнь, чтобы быть непредсказуемой. Поэтому всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так. В экстренных ситуациях вырабатывается адреналин, мозг начинает работать на полную. И тут вам на помощь приходит уже ранее накопленный и наработанный опыт. Поэтому, как бы банально это ни звучало, повторение мать учения. Это правильная русская поговорка. Бывает и неправильно? Ну конечно, думай головой Поэтому, друзья, если впереди вас ждут съемки Потренируйтесь заранее, хотя бы на кошках Мяу. Их тоже далеко не всегда легко снимать Ну вот, друзья, мы рассмотрели подготовку к видеосъемке Если у вас остались какие-либо вопросы или вам есть что сказать Пишите об этом в комментариях Если тема окажется обширной, я сниму на нее отдельное видео Друзья, благодаря вашей поддержке я продолжил свой видеоблог Надеюсь, что вам он пригодится и будет полезным Спасибо вам! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, потому что впереди вас ждет много всего интересного. С вами был Жариков Николай, пока! Ну, вроде в этот раз нормально. Или нет?